В последнее время в интернете много информации и отзывов о чудесных результатах применения трансфер-фактора. Что это? Действительно инновационный продукт или очередное чудо, в которое так хочется верить людям? Давайте разбираться! Чудо, в которое так хочется верить людям. Вера. Что же мы знаем о вере? Давайте обратимся к толковому словарю. Вера – это признание чего-либо истинным, независимо от фактического или логического обоснования. Убежденность в ком-либо, в чем-либо. Понятие вера также честно связано с религией, поэтому давайте обратимся к Библии за помощью. Прочитаем послание к евреям, 11 глава, 1 стих. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Итак, два вышеуказанных определения дополняют друг друга и показывают, что вера способна творить ожидаемые вещи. Именно вера зародила эффект плацебо и дала ему жизнь. Что же такое эффект плацебо? В Википедии написано, что эффектом плацебо называют Улучшение самочувствия человека, благодаря тому, что он верит в эффективность некоторого воздействия, в действительности нейтрально. Кроме приема препарата, таким воздействием может быть, например, выполнение каких-либо процедур или упражнений, прямой эффект от которых не наблюдается. Эффект плацебо основан на внушении. Пациенту сообщают, что таблетка или инъекция обладает определенным положительным действием на организм. И несмотря на неэффективность препарата, пациент ощущает субъективное улучшение, самочувствие в соответствии с ожидаемым действием препарата. В действительности ли вера может помогать людям и даже творить чудеса? Давайте обратимся к Библии. В послании от Матфея 9 главе с 19 стиха описано, как Иисус шел по улице и сзади края его одежды прикоснулась женщина, которая 12 лет страдала кровотечением. Она тогда думала про себя. Если только прикоснусь, то исцелюсь. После этого Иисус обернулся, увидел ее и сказал, «Не бойся, дочь моя, твоя вера исцелила тебя». И женщина в тот же момент выздоровела. В Библии можно найти массу таких примеров, но что же насчет реального мира? На самом деле, сегодня эффект плацебо очень хорошо применяется в медицине. Например, есть такой один интересный эксперимент. В одной из клиник организовали проверку. Людей с болезнью Паркинсона разделили на две группы. В первой группе провели операцию по пересадке в мозг специальных нервных клеток. А второй группе эксперимента сообщили, что им просто провели такую операцию. Но интересно, что по истечении года в обеих группах у пациентов начались наблюдаться тенденции к выздоровлению. Мы видим, что вера людей действительно помогает людям и даже способна творить чудеса. Но утекает вопрос, все ли то лекарство, что лечит? фактор был открыт в 40-х годах профессором Шервудом Лоуренсом, главным иммунологом Нью-Йоркского университета. Он установил, что иммунная информация может передаваться от одного организма другому при введении ему экстракта лейкоцитов, содержащего особую молекулу, на которых записан иммунный опыт первого. Эти особые молекулы выступают в роли носителя, на котором записывается иммунная информация для дальнейшего переноса ее куда-либо. Отсюда и название Трансфер фактор. Фактор переноса. Итак, давайте подведем с вами итоги. Ученые российского онкологического научного центра имени Мухина, Российской Академии Медицинских наук, провели очень интересный тест. Он называется цитотоксический. Кстати. Это все есть в открытом доступе в интернете, и вы можете спокойно его найти. Суть данного теста заключается в том, что были взяты три чашечки петли, в которые были добавлены онкоклетки и ретрообластного лейкоза. Кроме того, в первую чашечку добавили кровь донора, во вторую – трансфактор, а в третью – кровь донора и трансфактор. По истечении 48 часов были проведены контрольные исследования, и было выяснено, что в первой чашечке эффективность иммунных клеток составила 18%. Во второй чашечке никакой эффективности не было, так как сам трансерфактор не является лекарственным средством и он никаким образом не может воздействовать на клетки. Но в третьей чашечке эффективность иммунных клеток составила порядка 98%. Данный тест прям нам показывает, что абсолютно не важно, верит человек в действие трансерфактора или не верит трансферфактор в трансфер -фактор действие.